Почему ведические знания о жизнях души противоречат знаниям христианства? В христианстве только одна жизнь, помогите разобраться. Здесь нет противоречия никакого. Вот, вот как бы в христианстве говорится, что если не будешь жить по-человечески здесь, на этой земле, то потом вечно в аду гнить. И веда говорится точно так же. Только слово «вечно» в «ведах» означает «долго». Но понимаете, вот с этой точки зрения для меня больше христианство нравится. Почему? Потому что если человеку сказать «долго», он подумает, ну ничего, перекерпим. А если сказать «вечно», то уже вариантов нет, надо что-то делать. Ну как бы я не считаю, что вот надо вот зацикливаться на этих всех каких-то вот мелочах. Главная ведь идея, какая молитва, отношения со святым человеком, изучение, как правильно жить. Зачем вот эти тонкости все изучать? Есть только одна причина. Причина это несовершенство сердца. Когда в сердце есть чуть-чуть сознание мухи, оно начинает ковыряться на всем. Вот. Тут противоречия какие-то искать. Ты ищи чего хорошего. Зачем искать эти противоречия? Ищи, что важно, что ценно как бы в учении. Если, допустим, вы уже начали углубляться в какое-то учение, то следуйте этим, этому знанию. Считайте, что это для вас правильно. И двигайтесь вперед, и никаких проблем же нет. Все, все Бог сделал так, что все это поможет, а не помешает. Как бы вы ни почувствовали, ни поняли, все это поможет. Есть свое объяснение, но его сразу не поймешь. Если человек женился на мне по расчету, а все по расчету женятся. Все по расчету женятся, потому что все женятся для того, чтобы наслаждаться друг другом. Это по расчету. Есть разные виды способы наслаждаться. Смотрите, то есть некоторые женятся, чтобы наслаждаться красотой женщины, другие женятся, чтобы наслаждаться ее богатством, третий женится, чтобы наслаждаться ее высоким положением в обществе, четвертый женится, чтобы наслаждаться ее духовной силой, как вы думаете, какой вид наслаждения женщиной самый примитивный? Наслаждаться ее красотой, да? Самый примитивный вид. И если человек выше этого, у него интеллект сильнее, и он видит, что девушка не просто красивая, еще и богатая, то это значит, что у него выше уровень развития интеллекта уже. Если он считает, что как бы классно, что, что она еще имеет высокое положение в обществе и замуж ее берет. Допустим, в царской России королям не, не, не рекомендовалось простых девушек брать замуж. Надо высокое положение, чтобы в обществе было еще. И плюс красивая, еще лучше. А если девушка красивая, да еще и духовная, то это уже самый высокий вид брака по расчету. Все браки по расчету, просто есть как бы... Мужчина безмозглый, который смотрит только на красоту и все, а что там дальше, он не знает. Что за девушка с какого рода, зачем, как она живет, кто ее родитель, ничего не знает. Просто вот раз и все. Это уже безмозглость. А если он как бы изучает, какая женщина с какого рода, какие черты характера, как она себя ведет, есть достаток в семье или нет, там нормально. Это означает, что он разумный человек. Видите, кому не понравилось мое рассуждение, поднимите руку. Ну честно, честно, честно. Мы ну, честно здесь. Спасибо вам большое. Это значит, что вы идеализируете влюбленность. Вы считаете, это, что это чувство является чем-то очень возвышенным. На самом деле это заблуждение. А? Партнерские отношения? Слово «партнерские отношения» вообще неправильно в отношениях с браком. Здесь нет никаких партнерских отношений. Это не отношения партнеров, это отношения узников. узников. Это не партнерские отношения, отношения узников. Люди отдают друг другу. А? а? Уважение всегда должно быть однозначно. Если его нет, это не, не, не вопрос брака по расчету, а вопрос низ незрелости, духовной, незрелости людей. Надо понять такую вещь, что вот девушку взял, допустим, из-за того, что она богатая. Но если в этой семье занимается духовная практикой, люди раскрывают душу друг другу, они так сильно будут друг друга любить. И не имеет значения, как они встретились, была влюбленность или нет. В ведической культуре в древней не придавали влюбленности большого значения придавали значение, насколько развитый человек. Потому что если человек развит, то он способен душу разглядеть близком, и влюбленность появится потом, как следствие. Как же выбор делать? По влюбленности. То есть чувствуете, есть влюбленность, надо делать выбор. Но изучать. Потому что выбор — это означает, что у вас сохранились а кто, с кем я разговариваю. Мне очень важно. Спасибо вам большое, рад вас видеть здесь, потому что я не хочу вот так в стену говорить. Выбор означает, что я имею возможность его делать. Понимаете, люди чаще всего у них сначала рвет крышу, а потом они думают, как делать выбор. Уже все не сделаешь выбор. Некоторые приходят на консультацию там, к наставнику, они уже прилепились друг к другу, так что не оторвать. И Они спрашивают, как вы считаете, благоприятно ли нам будет жениться? У нее нет вариантов ответа, не знают благоприятно или нет, просто уже привеплены люди. Их с мясом только отбирать друг от друга. Поэтому выбор делается раньше. То есть понравилась девушка, дальше изучает кто такая. Не надо с ней сразу встречаться, тем более прыгать в постель. Понравилось, надо сначала изучить, а потом уже как бы, дальше думать. Обычно у женщины это лучше работает, и поэтому женщины сдерживают отношения. Мужчины по-любому крышу рвет. Он должен настаивать, он должен как бы сражаться правильно. Спасибо. Вот. Но девушки, они хоть, так как они обладательницы энергии любви, они к энергии любви привычные. Они привычные к энергии любви. Но они не привычные к энергии заботы. То есть для них это энергия такая, которую они, с которой они не могут победить. Но они к энергии любви привычны. Поэтому, когда возникает влюблённость, между мужчиной и женщиной. Женщина в это время очень спокойна в сердце. Она думает, так, между нами влюбленность возникла. Угу. Мне этот человек нужен или нет вообще? Я хочу за него замуж выходить или нет? Я правильно говорю, девушки? То есть возникла, она спокойно реагирует на это. У нее нет проблем, его уже он там. Все там, у него уже там, это... потому что мужчина не может влюбленность терпеть, у него нет силы, он, он, ему очень тяжело, у него пробивает сердце сразу, и все. Но если мужчина разумный, он чувствует, что сейчас сердце пробьет, он должен как-то так отгородиться, от этого помолиться и начать думать, что за человек, откуда, как. Если вдруг он чувствует не то, значит надо как-то подальше. Это называется выбор, выбирать так можно. Некоторые думают, что выбор означает, сексом позанимался с ней. Как только мужчина сексом позанимался, сразу влюбленность заканчивается, он начинает остывать резко. Он добился своего и начинает остывать резко. А она, так как получила защиту от мужчины в этот момент, почувствовала прибежище, она начинает чувствовать сильную зависимость в этот момент. И когда люди позанимались сексом, выбора уже ни у кого нет. Потому что ему уже не интересно, а ей уже нет вариантов. Понимаете, и начинается потом багазитский телесериал, понимаете, многосерийный художественный фильм. Это не способ строить отношения, нужны правила, нужно изучать правила, как это делается должно. Во всех священных писаниях есть, допустим, Домострои, книга православная. Да, домострои означает, что там строится отношения. Дом означает семья. Там строится, как себя женщина должна вести, как мужчина и так далее. Как правильно сделать выбор? И чем нужно руководствоваться при выборе? Имейте в виду духовную жизнь, я надеюсь, да? Да, вы задали этот вопрос. Или что? Или работу, может быть? Надо руководствоваться молитвой. Человек, когда молится, первое, что происходит, он отвлекается от мысли, которая жжет его в сердце. Это означает, что он уже победил судьбу. А потом дальше, если он продолжает молитву, то следующий этап у него в сердце появляется спокойно, спокойно, хладнокровно, появляется знание, что выбрать. Но при этом у него есть все равно свое сильное желание сделать по-своему. И он тогда идет к наставнику, когда после этого это уже произошло, и он спрашивает. И наставник подтверждает не то, что ему хочет, а то, что ему в сердце возникло. Потому что наставник — это отражение сердца или совести человека. Если наставник настоящий, то он всегда только совесть отражает, он не отражает наши глупости. Почему нет уверенности в выборе? Это, наверное, один и тот же человек пишет. Много записок подряд, что я какую-то бы взял. Постоянно мысли меняются из крайности в крайность. Как понять, что делать и что нужно сейчас, в данный момент? Женщина написала. Что у женщины психика так остроена, она движется. женщина психика движется. Она постоянно меняется. Она не может стоять на месте. Поэтому она хочет замуж, потому что когда она выходит замуж, раз, и не застывает психика рядом с мужем. Только одна остается, сразу опять начала двигаться психика, она движется. И это нормально. Чтобы была устойчивость, надо молитву совершать. Но для женщины устойчивость означает, что она занята правильными делами, правильными вещами. Но в мысли для женщины устойчивость быть невозможно, если нет защиты. Она должна или быть защищена отцом, или сыном, или мужем. Это значит, что женщина должна иметь хорошее отношение с отцом, как минимум. Хотя бы с одним мужчиной. И мужская энергия дает женщине устойчивость. Потому что энергия красоты или любви, она всегда течет. Она не может стоять на месте, она движется. Энергия любви движется, течет. Поэтому женщину сравнивают с рекой, с рекой а мужчину сравнивают с берегами. Если берега высокие, сильные, то есть не обращают внимания на реку слишком сильно, то тогда реке там плыть хорошо. Если берега привязаны к реке, то она их размывает. То есть если мужчина постоянно хочет наслаждаться женщиной, то ее маленький каприз и его колбасит уже сразу. А если мужчина крепкий, он как бы он такой, она он ее любит, конечно, любит, но он крепкий, он как бы терпит, что он любит все. Способен терпеть, да. Это важно знать. В этом случае она, когда капризничает, он такой, да, моя хорошая. Потому что любовь на самом деле настоящая ⁇ это терпение, понимаете? Не наслаждение, потому что когда человек хочет наслаждаться женщиной, она капризничалась. То есть он разочарован, он хотел же балдеть, а она капризничает. Она же не должна капризничать, вообще она должна мне давать только балдеж, и все так как она человек, она не может не капризничать. Она женщина она... и хочется капризничать иногда. И она начинает капризничать, когда, если мужчина любит на самом деле, он успокаивает ее. Бывает женщина, река бывает очень бурная, и она капризничает очень резко так. Тогда берега должны быть очень высокие. Если не высокие надо подтягиваться. Когда она резко так капризничает, он должен быть очень плоднокровен. Должен застывать в это время психически. И она дергается, стучит ему по груди, по груди. Все будет хорошо. И тогда она успокаивается, думает, хороший у меня муж. Потому женщина сама не придает значения своим вот этим поведениям. Она не считает это чем-то важным. Но делает вид, что это очень важно в этот момент. Только по одной причине, что она хочет проверить его, насколько он крепкий. И хочет также а, узнать, насколько он любит ее. Две вещи всего в это время происходят. Но к самому событию назначение большого не придает. Хоть ее и вывело из события, из равновесия. Мужчина, когда это знает, он спокойно реагирует на эмоции. Потому что если женщине что-то надо, она 50 раз это повторит. И потом уже без эмоций, а спокойно. Сядь, поговорим. А если не сильно надо, то эмоции прошли, и все, и как бы. Женщина вас не обижает. Итак. Первое, что я хочу сказать. Спасибо. Правильно, я подумал одну вещь, и вы подтвердили. Вот. Прашно означает наука, которая вопрос. То есть всегда в зале, когда важная тема какая-то, кто-то падает со стула, кто-то чихает, ребенок кричит резко и начинает балаболить что-то. Когда что-то важное происходит, в зале всегда зал реагирует. Всегда что-то происходит такое, что... Все понимают, что это важно. Подтверждение. И то, что вот я сейчас подумал, это важно. Я знаете, что подумал? Что сегодня солнечный день в Москве. Что бывает редко. И сегодня воскресенье. Что тоже бывает нечасто. И вы пришли все равно на лекцию. Это означает, что я вам очень-очень очень благодарен. Я очень-очень признаю Сегодня, вопреки тем людям, которые вам сказали, лучше бы на пляж пошли, поехали, мы сделаем такую лекцию, чтобы вам, вы не пожалели, что... Я надеюсь, что Господь не даст возможность такую лекцию сделать, чтобы вы лучше отдохнули, чем на пляже. Ну, я постараюсь так вот себя вести, чтобы у нас хорошая лекция получилась такая. Отдых, хороший отдых, чтобы... И тема такая замечательная, потому что есть замечательный, любимый нами всеми человек, Лев Николаевич Толстой, и у него есть удивительная одна книжечка, которую он издал в виде календарика просто на каждый день, то есть 1 января такая-то мысль, 2 января такая-то, и потом мы это опубликовали в виде мысли мудрых людей, книжечки. И я взял некоторые высказывания из этой книжки, которые соответствуют теме. Сегодня мы говорим об ответственности, сейчас, сейчас эта тема. И сейчас мы начнем говорить об ответственности. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. От них независящими. Два слова. Внешними делами, от них независящими. Согласно ведам, внешние дела — это дела несердечные, не те, которые связаны с сердцем. Потому что цель человеческой жизни — быть счастливым. Счастье находится прямо здесь. Часто люди в обход идут. Они думают, вот сначала на дом заработаем, потом будем счастливыми. Это называется внешние дела, от них независящие. Потому что от меня зависит прямо сейчас. Я могу быть счастливым, если напрягусь. Потому что, чтобы сердце почувствовало радость, для этого нужно напряжение сердечное. То есть нужно, допустим, простить кому-то, попросить прощения, настроиться на эту волну. На волну отношений настраивать всегда тяжело, потому что там много работы, много труда у человека. Но по факту именно это является главным даже в вопросах строительства дома. Потому что если у тебя очень сильное отношение, то и дела у тебя идут тоже сильно. Потому что дела все зависят от отношений с коллективом, там, с подчиненными, с руководителями и так далее. Отношения это из сердца вещь, это не улыбки строить всем ходить, это идет из сердца. Вот допустим, если у меня сейчас к вам неправильное отношение, то я не смогу прочитать лекцию, как бы я красочно это ни делал. А правильно означает, я должен вам служить сейчас они а наслаждаться вашим присутствием здесь. Я себе напоминаю, потому что я чувствую уже куда-то понесло. Итак. Есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внешняя жизнь нужна, без нее мы не сможем ни прокормить себя, ни жить нормально, как все люди. То есть ну, невозможно без внешней жизни жить. Но она не является главной, потому что это вещь не независящая от нас. Иногда в ней у нас все получается, иногда не получается, зависит от силы, влияния судьбы на сердце. Проверить это очень легко. Если у меня на сердце очень тяжело постоянно, значит судьба тяжелая, скорее всего, будет не получаться уже можно понимать, и это значит, что надо сердцу больше время в это время уделить. То есть, если совсем плохо стало внутри, надо наступила грусть, что ж, пойду пройдусь, не ее делить не с кем. Вот, то есть нужно начать внутреннюю жизнь. Пройтись это хорошо, но есть другие способы более эффективные сделать так, чтобы сердце обрадовалось, получило силу внутри обрадовалась тому, что я делаю. Это происходит в результате близких отношений. Всегда сердце радуется только близким отношениям. Для сердца важны близкие отношения. Если у тебя есть близкие отношения с Священным Писанием, со святым человеком, близкие прямо отношения. Может быть, близкие отношения с Сергием Радонежским или нет? Может быть, потому что он близкий для всех. Когда у человека сердце большое, он большему, большему количеству людей может быть близок. Потому что он имеет достаточно чистоты для этого. Часто нам отдавая свое сердце, мы чувствуем усталость. Но вот такие люди, как он, не устают отдавая свое сердце. Поэтому он близок для многих, может быть, для тысяч и сотен тысяч людей. Вот близок означает родной. Именно в таких близких отношениях появляется сила дающие возможность справиться с трудностями внешней жизни. Если у человека нет близких отношений ни с кем, его сердце, даже не обязательно святыми людьми, можно просто близкий не означает секс. Близкий означает чистота сердца, что-то возвышенное, понимаете, это означает что-то возвышенное. Даже с женой может быть такие отношения быть, они очищают сердце и окрыляют жизнь человека. В этих случаях они тревожно спрашивают себя, то есть мы тревожно спрашиваем себя, что я стану делать, что произойдет сейчас со мной, что получится из этого всего, как бы ни случилось чего-то дурного. Когда мы задаем себе такие вопросы, это всегда означает, что мы заботимся не о том, что нам принадлежит. То есть смотрите, если я тревожусь по поводу какого-то события, это значит, что я занимаюсь не тем, чем надо. Потому что в это время надо просто сконцентрироваться, получить этот вкус чистых отношений, наполнить свой водоемчик, внутренний водоемчик, корень дерева полить, наполнить водоемчик своей чистотой. Из него потечет в это событие речка, потечет речка моей силы душевной, и там появится знание. Надо вообще мне с этим связываться или нет? Оценка произойдет, объем работы. Если надо, то если необходимо это на меня идет, эта сила, там у меня суд предстоит или еще что-то, значит, я должен, сколько я должен душевной силы туда вложить, чтобы победить это все. Потому что это побеждается опять сердцем. Это не побеждается суетой, заботой, беспокойствами. Побеждается сердцем. Потому что когда в сердце есть победа, дальше ты не будешь суетиться. Ты будешь точно знать каждую секунду, что тебе дальше делать. Если есть беспокойство, значит, ты не можешь победить ситуацию. И если ты постоянно думаешь об этом, значит, ты занимаешься не тем, что от тебя зависит. Это мы изучаем сейчас Эпиктит, древнегреческий философ. Очень удивительные вещи пишет Лев Толстой, прямо удивительно, вот он выбрал его, мне очень нравится. Наоборот, человек заняты тем, что от него самого не зависит. Сам, если, наоборот, человек заняты тем, что от него самого зависит, и занимающий свою жизнь работой самосовершенствованием не станет так тревожиться за себя, потому что он уже решает вопросы на этом незримом, тонком плане. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы ему, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески исправлять себя. Иногда люди, которые занимаются самосовершенствованием, беспокоятся о том, правильно ли они дорогой идут. Некоторые меня спрашивают, у меня правильная вера или неправильно. Ну, то есть они беспокоятся о своей духовной жизни. И здесь тоже ответ такой же: твоя правда в твоих руках. Не беспокойся, просто ты еще не дошел до понимания. Нужно время. Поэтому опять беспокойства нет никакого необходимости. Ты уже идешь правильной дорогой, но еще не пришел куда надо. Поэтому надо просто продолжать идти и все. А если вы скажете, ну я не могу идти, у меня беспокойство, я выбрал путь какой-то, я не понимаю, правильно или нет, это означает, что вы никуда не идете. Потому что движение по пути означает отношения. Если ты хочешь выбрать какой-то путь, общайся очень близко с людьми, которые идут по этому пути. И изучай понимание вещей, настроение. Может быть, ты туда еще не пойдешь, но надо эти отношения близкие строить. Если у тебя нет с возвышенными людьми близких отношений или людьми, которые идут духовным путем, это значит, что ты никуда не идешь. Потому что движение человек может совершать только через людей. Часто люди боятся, стесняются на духовной темы общаться с теми, кто духовной практикой занимается, и при этом думают, что они занимаются духовной практикой. Это полная иллюзия. В этом нет, в этом нет никакой духовной практики. Мы хотим, боимся потерять свою свободу, а у нас нет никакой свободы. Кто свободный человек? Поднимите руку. Есть здесь свободные люди? Вот свободный человек. Без воздуха сможете прожить? Нет. Без воды? Нет. Без этой планеты Земля? Нет. Ну хорошо, ладно, не такие сложные задачки. Без денег сможете прожить? Без денег сможете вообще. -то. Нет денег, нормально. Но это высокий уровень. <связать> Если вообще нет денег, нет проблем. Это уже уровень святости. Уже. Высокий уровень. Я знаю таких людей. Есть такие люди, которые могут без денег жить. Спокойно относятся к этому. Потому что когда человек делает добрые дела, у меня, я знаете, это было в этом в Новосибирске, я сейчас читал лекцию, я говорил, когда человек делает добрые дела, и думал об этом, об этой ситуации, мне хотелось пить в это время. Я, я говорил, когда человек делает добрые дела, то те, кто любит его, почувствуют его нужду. И в это время девушка принесла бутылку с водой. Тут вообще это был супер. Ну, то есть, понимаете, то есть, если можно жить без денег, если человек знает цель как работает судьба, то он может просто думать о, о том, чтобы делать добрые дела, и все. И, и если это действительно добрые дела, то сердце будет людей отзываться на него, и они почувствуют его нужду. Если у него есть нужда, они будут его, о нем заботиться в это время. Так живут люди на высшей степени отречения. Высшей степени отречения. Есть, согласно ведом, четыре стадии отречения у отреченного человека. Первая стадия — он мучает себя попрошайничеством для того, чтобы усмирить свою гордость. Первая стадия — он ходит и просит покушать у всех. Если кто-то дал, он ему что-то хорошее говорит, важное в жизни, что-то ему помогло. Вот. Вторая стадия — человек не ходит попрошай, попрошайничеством, потому что к этому времени у него появляются уже ученики, которые заботятся о нем, Потому что он становится очень развитой Личностью. И они заботятся сами, он уже не попрошайничает. Третья стадия ⁇ человек откажется от заботы учеников, и просто, если кто-то ему пожертвует, то он принимает это пожертвование. И четвертая стадия ⁇ когда человек уединяется, вообще уединяется, и постоянно помогает всем с помощью своей молитвы. И люди помогают ему. Когда люди пытаются ему помочь, он думает еще, будет он брать у них или нет. Иногда берет, но в основном нет. Потому что ему мало что нужно. Вот Серафим Саровский по описанию на такой стадии, на четвертой тречении находится. Это удивительно. Мы не зависим здесь. Мы зависим, но, но понимаете, так как каждый суслик у себя на поле агроном, мы все крутые, я тоже, между прочим, такой же, как бы крутой, мы все одинаковые здесь. У нас есть вот это чувство собственного достоинства, особенно у мужчины. И мужчине считать себя зависимым, это вообще... Поганное дело. Я вот, то, что вы откликнулись как мужчина, сказали, я здесь независимый человек. Вы поступили, как Александр Македонский, вызвали, вызов сделали себе. Это нормально. То есть мужчина должен учиться быть независимым. Но мы все равно все зависимы, потому что мы сами себя не рожали. И если мы сами себя убьем, мы совершим великий грех. Мы хоть пришли сюда голенькими, уйдем голенькими. Больше того, мы зависим от многих вещей, которые мы даже не понимаем. Например, мы не понимаем, что мы сами не усваиваем пищу. Мы ее просто проглотили, а дальше мы не знаем, что там происходит. Мы обнаруживаем что-то в какой-то момент. Раз! И у меня в Новосибирске на пол лекции возникло вот этот раз. Я сидел, терпел. Учился <смех> Вот. Независимый человек вроде бы, да? Раз что-то произошло такое, и терпеть надо. А я такой, я, блин, независимый, а что оно такое меня мучает? <смех> оно не зависит от меня, наоборот. То, что там у нас переваривается, там происходит, клетки работают все, вообще от меня не зависит. Это происходит без меня, без моего участия. Больше того, я думаю, а я всем этим пользуюсь, значит, я этим управляю. Ничего подобного. Иногда руку парализуют, уже не управляешь. Тютюн. Кончилось управление. Это значит, что от тебя тоже опять же это не зависит. Потому что зависело я бы поднял любую руку, как в фильмах это, да, эти трансформеры, да. Его там перестреляли, он такой опять. Это так нам хочется. Но этого же нет. так мы зависим. Мы зависимы, и поэтому лучше зависеть от высших сил, чем от низших. Когда я эгоистично настроен, думаю, что я сам меняю свою судьбу, это зависимость неправильная. Потому что когда человек зависит как слуга к миру, к этому относится не как господин, то в этом случае он лучше понимает, что с ним здесь происходит. Как слуга не означает униженный, несчастный. Допустим, хороший воин ⁇ это тоже слуга по крайней мере своего учителя, который учил его боевому искусству, как минимум. Даже самый мощный, независимый человек должен быть зависимым, иначе он будет просто тупым. Это тупость, когда ты считаешь, что ты сам. Допустим, если правитель ни с кем не советуется в том, чтобы решать дела, это проявление тупости, а не разума. Он должен посоветоваться, а потом сам принять решение. Сам принять решение. Он принимает решение, он проявляет свою вот эту свободу выбора. Но если он проявляет без понимания, что он зависим, тогда государство будет уничтожено. Хороший правитель всегда изучает все в результате совета. Таким образом, зависимость у нас есть, но у нас также есть свобода выбора. Мы можем выбрать правильную жизнь. Часто люди говорят, а я свободный человек, что хочу, то или делаю. Если ты что хочешь, то и делаешь, то зависимый человек. Попробуй не, не делать то, что ты хочешь. Вот тогда ты будешь свободным. всегда очень трудно не делать то, что хочешь, потому что как действует судьба, она все время изнутри заставляет что-то делать. Так действует карма. Но когда человек не делает то, что заставляет его карма, а делает то, что надо, вот тогда он становится свободным. Но это возможно только если есть тот, кто тебе дает на это силу то есть это другой вид зависимости, это зависимость от святости, от наставника, тогда ты побеждаешь судьбу. Это тоже независимость, но другого плана уже. Независимость от своих желаний и зависимость от чистоты, от честного пути, от знания зависимость, от совести зависимости и так далее. Поэтому не надо говорить, что же, что же будет. Все, что не случится, ты обратишь себе только в пользу, и все. Потому что веды говорят, этот мир соткан только из справедливости. Здесь не бывает ничего плохого вообще, в принципе. Все, что происходит, это все, можно обратить себе в пользу. Вы скажете, а если я вот умираю, у меня рад в четвертой степени. Человек не может умереть. Мы вечные, мы никогда не умираем грубое тело отделяется от тонкого тонком теле человек остается он потом и получает новое тело и причем когда он оставляет тело потом через некоторое время он начинает себя понимать это доказано учеными молди исследовал вот эти пограничные состояния он описал как люди себя вспоминают В момент когда сердце останавливается и уже в мозгах ничего не движется это научный эксперимент, он доктор наук, он это доказал с помощью исследования тех, кто вернулся назад в жизни. И они описывали, что они видели после ухода из тела. Поэтому вот эта идея, что меня не будет, это неправильная идея. Раз я буду, значит, я не умру. Точно так же вот этот вот стресс, разлуки с близким человеком возникает из-за того, что я думаю, что он ушел, его нет, его нет. Он есть, и он никуда не ушел. Так как ты думаешь о нем, ты печалишься о нем, значит, связь остается. Но так как ты не понимаешь, что связь остается, поэтому ты печалишься, а мог бы не печалиться, желать ему счастья, давать ему силы внутри, потому что сейчас ему тяжело, и он поэтому тянет с тебя, у тебя на сердце тяжесть. Постоянно думаешь о нем, раньше не думал. Допустим, мама жила-была, жила-была, о ней не, не думаешь. Мама ушла из жизни, начал постоянно думать. Почему начал думать? Потому что она просит силы. «Да так и молись. Относ... Черпай силы и святости, и к ней пойдут силы сами. И ты ей поможешь, она потом тебе ручкой помажет, спасибо тебе, мой дорогой, ты мне помог. То есть нет разлуки, нет, нет, нет, есть просто невежество, отсутствие знания об этих вещах и все. А если я умру в борьбе, в борьбе с несчастьями? Видите, эпиктит он продолжает. Ну и что же? В таком случае ты оставишь тело смертью человека честного, совершая то, что ты должен совершать. Нам все равно же придется оставить тело. И смерть должна же заставить нас, заставить нас за каким-то важным делом. Я бы был доволен, если бы смерть застала меня за делом, достойным человеком за делом добрым и полезным всем людям. Или в то время, когда я стараюсь исправить себя, тогда я мог поднять руки к Богу и сказать Ему, «Господи, Ты знаешь сам, насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне для понимания Твоих законов. Упрекал ли я Тебя, возмущался ли против того, что со мной случилось». Уклонялся ли от исполнения своего долга? Благодарю тебя за то, что я родился, за все твои дары. Я уже попользовался ими довольно. Возьми назад и распорядись ими, как тебе угодно, ведь они твои. Видите, он настраивает своих учеников. Это для учеников все писалось. Настраивается на то, что не надо бояться уходить из жизни. Надо бояться неправильно жить. Когда человек уходит из жизни, он правильно жил, чего ему бояться? Он уходит, он говорит, Господь, забирает все, вот тебе то тело, которое ты мне дал в пользование, а это нам дают в пользование для чего-то. Это не то, что это наше все, это не наше, это нам дают в пользование. И те, кто считают это своим, это иллюзия, заблуждение. Потому что когда случается запор, если это твое, попробуй покакай. Если не можешь, значит, не совсем твое.